Полезные фишки Terminal Quick. Рад всех приветствовать. И сегодня я хотел сделать первое видео из такой серии полезных фишек для Terminal Quick, чтобы по возможности облегчить жизнь трейдерам, чтобы они больше смотрели и анализировали именно графики, а не тратили время на какие-то рутинные работы. Ну, в частности, для этого, скажем, и роботы-помощники предназначены для ручной торговли, которые автоматически стопы выставляют и профиты. Все, так многоурные стопы, профиты. То есть, все это облегчает, и ну, некоторые возможности, которые вручную просто реализовать невозможно. Поэтому, пользуются роботами, я как бы, ну, сам пользуюсь и всех призываю это делать. И не забывайте подписываться на по телеграм-канал и давайте начинать. Сегодня фишки графиков в терминале КВИК. Что я хотел сегодня сказать? Создание своего шаблона для графика. Иногда это полезно. Вывести меню графика как. Посмотрим, как отвязать график от КВИКа. Например, quick квик свернуть, а график оставить. Многие, возможно, не знают, как использоваться якорем для настройки различных стаканов и графиков, в том числе. Как вводить заявки с графика рассмотрим волшебный магнит, который в последних версиях уже активно всеми применяется, посмотрим, как покрутить график мышью, как посмотреть сразу весь график и иногда полезная функция убрать легенду с графика, чтобы график, сам полезный контент, занимал больше места. Создание своего шаблона графика. Мы будем смотреть непосредственно в терминале Quick. Я вот использую... Сразу же вам скажу, под видео есть ссылка на настройки трейдера. Мы их ну давайте, хотите, сейчас хотите, в конце загрузим. Есть такая возможность сделать система, загрузить настройки из файла. И я уже скачал по ссылке, вот они у меня настройки трейдера. И они у меня загружаются сюда в терминал Quick. То есть, здесь у меня такой, а, рабочая а, область для торговли двумя инструментами. Два быстрых стакана, два графика и основные таблицы. Текущие таблицы параметров, заявок сделок. Ну, самое основное, что потребуется, там. Клиентский портфель, ограничения по клиентским счетам. Все. И быстрый стакан позволяет работать как на фондовой секции, так и на срочной секции, ну и в том числе на бирже Санкт-Петербург. Я вот приблизительно такие настройки использую, когда иногда мне хочется поторговать вручную. Как настроить, сделать такие настройки самостоятельно? Есть отдельное у меня видео. Тоже можете посмотреть, есть в описании к данному видео. Теперь по поводу шаблона. Вот видите, график имеет какой-то такой определенный вид. А вполне возможно, что вот сейчас шаблон диаграммы, если я сделаю там график открытия, смотрите, он будет совсем другого вида. То есть голуби, голубые свечки, скажем, мне они неудобны. Поэтому я могу сделать данный график. Правой клавишей мыши редактировать. Выделить, например, цену. Настроить его каким угодно. Хочу красный. Там, выделять цветом, например, а, падающий, растущий. Вот видите, применил. Теперь растущий, зеленый, падающий красный. Вы как угодно можете настроить здесь. А, дополнительно тоже что-то может сюда добавить. И после этого нажимаете Применить, ОК. Вот у вас такой получился график. Правой клавишей мыши. И здесь есть такая функция шаблон диаграммы. Сделать шаблоном. Называете Сделать шаблоном. Сохранить в новый. Сохранить в новый и называть его. Тестовый. Все, вот. Все, успешно сохранен. Теперь, если я что-то поломаю, например, редактировать. Давайте. Свечи, вот мне вдруг какие-то там желтые, я сделал. Так, редактировать. Давайте что-нибудь такое поломаем, например, падение сделаем там вот такого цвета. вот. И хочу я вернуться к моим шаблонам. Или скажем, еще одна вот такая полезная функция вспомнила сейчас, копирный график. Выделяете график, Ctrl-N. Зажимаете Ctrl-N, вот у вас еще дополнительный график. Правой клавишей мыши, шаблоны диаграммы, и я выбираю тестовый. Вот мой тестовый шаблон, который я настроил. Ну, я предпочитаю, естественно. Мне больше нравится уже свой шаблон. Я его настроил. Шаблон диаграммы вот мой. Вот он, у меня такой вот шаблончик. Все, эту функцию вы запомните. Один раз ее нужно настроить. Просто график такой, какой вам нравится. И дальше им пользоваться. Так, теперь следующее: как вывести меню графика? Ну, вот, например, мы хотим там уровни тренда строить и так далее. А у нас вот этого меню может не быть. Все очень просто. Правой клавишей мыши. По меню по панели кликаете и вот он здесь для графика все эти все исчезло правой клавишей мыши нажимаем еще раз кликаем все вот появилось все меню для графика у нас есть что следующее как отвязать график от график от отклика но ну, вот смотрите вот у меня график и он внутри клика вот этого окна у меня зажат что мы делаем мы делаем окна менеджер окон появляется вот такое окно так, тип окна можно вот отсортировать по графикам. Это у меня график Газпрома. Газпром. И здесь вот есть такая клавиша «вынести». Нажимаем ее. Все, у меня график отвязался. Вот я его вот сейчас перетащил на другой монитор и обратно вернул. То есть я могу квик-то свернуть. Вот, а график у меня останется. Все, график у меня отдельный. Вот если мы хотим наблюдать за графиком и заниматься какими-то другими вещами. И все в обратной последовательности, если мы хотим обратно его засунуть. Вот у меня Quick. Я беру вот этот график и вот эту клавишу вынести. Нажимаю. Все, он у меня вернулся обратно в Quick. Все, в этом окошке он у меня присутствует. Иногда нам нужно не вынести, скажем, график, а сделать его поверх других окон. Тогда мы его выделяем, идем в окна и либо alt -T можем нажимать, либо поверх всех окон. Теперь обратите внимание, я это окно закрыть не могу. Вот видите, что бы я ни делал, этот график у меня всегда поверх и никогда у меня не потеряется. Я его другими графиками не закрою. Если мы другой график выделим и окна сделаем, мы тоже поверх всех окон. Вот теперь другие графики будут, вот эти два графика конкурируют друг с другом. Какой я выделяю, тот и поверх. То есть они оба сделаны поверх. Ну и соответственно, помните горячие клавиши. По горячим клавишам у меня отдельное видео есть. Там много всего интересного альт все все окно уже не в приоритете ну и можно также через меню поверх всех окон убрать все это выяснили а теперь очень важная фишка а, применения якоря вот у меня есть таблица текущих параметров и у меня здесь Сбербанк а здесь газпром я выделяю здесь ставлю якорь а выделяю здесь например, Сбербанк, и выделяю вот этот второй график. И он тоже становится графиком Сбербанка. Если я в таблице текущих параметров выделяю Газпром, он становится Газпромом. Но это, кстати, применимо для стаканов. А теперь еще одна интересная фишка. Видите, да, вот красным выделяются графики. Как только я здесь якорь отжимаю, с графиков, со стаканов все это пропадает. Так, теперь мы делаем следующую. Создать. Мы создаем еще, или давайте, я делаю Ctrl-N. То есть я выделяю таблицу текущих параметров, делаю Ctrl-N. Я здесь выделяю якорь, здесь выделяю якорь. А вот здесь обратите внимание, один красный, другой желтый. Теперь я могу привязываться, ну, брать инструменты из разных таблиц, текущих таблиц параметров. Вот, например, здесь я, вот этот график у меня будет желтый. Так, вот здесь так. А вот этот график у меня будет красный. Видите, я здесь могу уже выбирать цвет. Когда у нас две таблицы текущих параметров, здесь уже, соответственно, и обе они выделены, и это выделено, и это выделено, здесь есть возможность уже а, не только выбирать, ну, как бы примагничивать ее, то не только выбирать нужную, нужный инструмент, но еще сначала вы должны выбрать цвет. То есть вот этот график будет у меня по красной таблице определяться, какой я здесь инструмент выделю, то здесь и появится. Газпром выделяю, Газпром здесь становится. Вот так работает а, якоря. Вот заявок с помощью мыши. А, смотрим. Есть выделяемый график, то нажимая на график, я у меня появляется окно для ввода а, заявки. Скажу честно, я никогда заявку так не ввожу. И еще объясню почему. Потому что я использую возможность перетягивания по графику а, стоп заявок давайте для примера сейчас поставим какую-нибудь стоп заявку, вот например давайте 314 э, F6 выделю я здесь в стакане э, уровень, нажимаю F6 стоп заявка, ну даже меньше поставим меньше равно 300 а, так, меньше равно 300 топ продажа вводим подтверждение так, не указан код клиента он мне меня ругается так, F6, давайте сейчас укажем код клиента. Все, укажем код клиента. 310. Так, продажа, все, есть. Вот. Так, он мне не дает выставить, потому что у меня денег нет. Понятно. А, неважно, на фондовый сектор у меня не хватает средств. А, давайте на покупку попробуем. Так, F6. Uh, так, код клиента. Кстати, это можно все настроить, чтобы это автоматически всплывало. Один контракт. Uh, покупка. Если там 350. Покупка. Вводим. Все. Стоп. Заявка, как ни странно, зарегистрирована. Я ее, кстати, здесь не вижу. Чтобы ее увидеть на графике, во-первых, правой клавишей мыши нужно сделать. Редактировать график. Выделить прайс на вкладку Дополнительно. Поставить здесь заявки. Я обычно заявки вот таким цветом делаю. Смотрим, да. Стоп заявки я делаю красным цветом. У нас сейчас стоп заявка будет. Все. И сделки, кстати. Покупка зеленая, продажа а, красная. Кстати, все это можно загнать в шаблончик, чтобы потом вот это все не перенастраивать. Применяем. Ок. Так. И я должен свою заявку вот эту. Так. Увидеть. Стоп лимит. Так, Стоп, цена 350. О, это я далеко зашагну. 350. Вот она. Она у меня на самом деле все-таки стоит. Да, далеко там, но слава богу стоит. И когда я вот выбираю режим а, ввода заявки из окнографики, я ее двигать не могу. То есть вот я сейчас выберу. Я ее двигать не могу. Если я а, нажимаю, то я могу двигать. То есть, я никогда поэтому... Я всегда передвигаю, настраиваю график так, чтобы передвигать стоп-заявку. То есть вот эта клавиша у меня получается нажата. Вот такие, такие два пальца вверх. Вот. И тогда я могу переносить стоп-заявки по графику, лимитированные заявки по графику. Мне это, к примеру, удобнее. Вот я пользуюсь этим. И очень часто, да, кто торговых роботов берет стоп-ин-профит, говорит, вот у меня заявки не выставляются на графике. А на самом деле, вот в таблице заявку у него заявка есть, а просто она не видна на графике. Вам надо ее, соответственно, просто настроить. Так, я ее сейчас уберу, потому что эта заявка мне не нужна. Все, и едем дальше. И следующее, что я хочу вам рассказать. Э, волшебный магнит. Прекрасная тема. Сейчас мы сделаем вот так вот. Побольше график. Э, ну, мы все строим, соответственно, графики. Строим графики. Сейчас вот мы. Магнитики я вот сейчас отключу. И вот эти графики мне приходится строить самому там. Настраивать так, чтобы они по уровням попали. Видите, ничего не происходит. Но можно сделать магнит, который будет притягиваться с разной силой. Например, 10 а, точек. А, более сильное притяжение или 5 минус. Так, смотрим. Все, соответственно, ставите нужную э, силу магнита. Очень сильный магнит, 5 самый слабый. И здесь у вас э, по точкам, соответственно, он будет у вас э, к той точке, которую вы подводите, он будет к ней прилипать. Если вы близко привели, видите, он прилипает. High, low. Прилипает вот здесь, low. О, видите, точка прилипает. Очень удобно. Оп, раз. То есть, на какой свече я веду, к ней и прилипает. Ну, а потом, соответственно, магнит можно вот отключить. И линию, например, там расширить. Все, магнит отключил. Нет прилипания. Магнит, включи, магнит включил. Есть прилипание на той точке, вот которую я веду. Ну, соответственно, это может быть горизонтальная линия. То, соответственно, здесь. То есть, вот заточку за эту берете. И подводите к нужной свечке. Она к ней липнет. Вот. К этой, к этой, к этой точку липнет. Ну, потом точка сама, куда надо, перескочит. Вот как работает магнит. Очень удобная фишка, когда вы работаете именно с построением трендов, линий, уровней поддержек. Теперь прокрутка графика мыши. Ну, я думаю, все знают, естественно, что график можно там прокручивать да? колесиком мыши. Это понятно. Но вот есть такая еще клавиша, вот когда здесь рука. Поднятый вверх. Перемещение мыши. Мы ее активируем. И вот получается, что мы теперь мышью график можем вот так вот тянуть. Очень такая интересная тема. И еще интересную клавишу, которую я узнал. Иногда нужно вот э, посмотреть весь график. И тогда начинаешь вот вручную его там э, скручивать. Это иногда, ну, иногда не очень удобно. Просто выделяете график и нажимаете знак деления на, клави на клавиатуре. Это на компьютере, где цифры. Сейчас нажал, и у меня полностью виден весь график, который доступен. Вот такая фишка очень удобная. Еще раз напоминаю, знак деления на той части клавиатуры, где цифры. А только цифры. И еще есть интересная такая фишка, которую я иногда применяю, когда у меня ну, ну, очень много графиков мне нужно вывести. То есть вот у меня там Газпром. Давайте Ctrl-N. Еще раз скопируем еще один Газпром. И предположим, что я разные графики здесь ввожу. И э, меня, в принципе, больше всего интересуют вот э, сами свечи. Сами свечи. Но здесь, смотрите, огромное... Давайте это все уберем. Лишние графики. Лишние линии. Огромное количество занимает вот здесь и подписи. Это можно изменить. Правой клавишей мыши редактировать. И на самом деле здесь можно выбрать область 1 и убрать легенду. Обратите внимание, я сейчас нажимаю легенду, нажимаю применить и становится больше графика и становится более, больше полезного места. Область 2 выделяю, тоже отменяю легенды и применить. Все. И у меня теперь только то, что мне фактически нужно. График цены и график объема. И больше места занимает именно полезный контент. Ну, это поможет тем, у кого Маленькие мониторы, но много инструментов, за которые не следят. Могу привести пример. У меня, к примеру, торгует робот. И у меня здесь настроено вот, на текущий момент 8 инструментов. И, конечно, мне, чтобы 8 инструментов уместилось, я тут иду на все ухищрения, чтобы и шкалу только с одной стороны выводить, и легенды убрать, все что угодно. То есть, вот такая ситуация, что... Мне, конечно, здесь анализ графика не нужен, но я смотрю, где стоят лимитки. Я смотрю, что проверяю, что робот торгует, что же, никакой сбой там в квике не произошел, что все в штатном режиме. Вот тогда может потребоваться. Вот такой один из примеров, когда может потребоваться убрать лишнее, лишнюю легенду с графика. Вот, наверное, самые такие основные фишки графика, которые, я надеюсь, вам пригодятся. Иногда небольшие такие фишки могут ну, сэкономить много времени и облегчить работу в трейдинге в терминале Quick. Спасибо всем за внимание. Заходите на сайт, смотрите, каких можно взять помощников для своей торговли, а может быть полностью автоматические системы. И это может, во-первых, помочь вам в ручной торговле, во-вторых, может независимо робот начать торговлю в автоматическом режиме, а вы будете продолжать торговать руками. Одно другому не мешает, а может только помогать. Не забывайте ставить лайки и до встречи в биржевом стакане.